Отсюда. Добрый день еще раз. Мы начинаем наш прямой эфир. Добрый день, Гульнас. Да, очень рада. Добрый день. Я хочу еще раз повторить то, что сказала буквально до записи. Еще раз, меня зовут Татьяна Крылова, партнер компании Ламбре. И я очень рада и счастлива, что меня пригласили в этот эфир вместе с Натальей Куликовой. Наталья Куликова это близкий партнер, соратник, уже друг. Да, много лет уже, 20 лет мы вместе шагаем, так сказать, вместе да, в нашем парфюмерном бизнесе. И она сегодня будет делиться теми изюминками. Она буквально приоткрывает дверь в свою личную жизнь. Как она это делает, как она наслаждается жизнью, как она кайфует. Вот. И на самом деле у этого человека очень, много, очень многому чему можно научиться. Я у нее учусь по сей день. Хоть она все время э, говорит: "Научите меня". Но она потрясающая личность, э, настолько, столько шарма, столько, знаете, вот этого драйва, желания жить, наслаждаться, она просто заражает своей жизнью. И я сегодня хочу вот представить ее вашему вниманию, у нас. Мы слово Наталье ага. передаем? Или... Да, да, да. Ну, да, давай, ты у нас как глава, глава, глава всего, <глава> скажи тоже несколько слов. Ну, я могу сказать только что, я, во-первых, абсолютно солидарна со всеми словами, которые сказала Татьяна, вот, для тех, кто не знает, Наталья и Татьяна, они работают в одной команде, Наталья, Татьяна является наставником Натальи, вот, поэтому это вот связка, причем уже многолетняя, такая уже пережившая много всего, и взлеты, и падения, и еще раз взлеты, и падения, и так далее, и так далее. Вот. Но при этом все равно остаются вместе, работают вместе. И просто хочу напомнить, что по таким многочисленным пожеланиям наших партнеров, нашей команды, сегодня я попросила Наталью поделиться своими наработками, фишками, знаниями, опытом в плане работы в небольшом населенном пункте. Потому что для многих возникает такой ступор, что вот у меня там всего 5 тысяч человек, всего 10 тысяч человек, у всех, всех цифры это разное, у меня очень маленький город, у меня очень маленький населенный пункт, кому я буду продавать, с кем я там буду работать, как я буду строить бизнес, и некоторых это останавливает. Вот, и поэтому у Натальи есть очень большой опыт работы в небольших населенных пунктах, я попросила Наталью этим опытом поделиться. А Татьяну я пригласила как наставника, который лучше знает Наталью, для того, чтобы помогать Наталье более широко и глубоко раскрыть эту тему. Вот, поэтому, девочки, я передаю слово вам, я здесь на подхвате, если что, у меня какие-то будут возникать вопросы, я тоже буду обязательно задавать. Вот. Но сегодня вы у меня, у нас главные. Спасибо большое. Итак, кайфуем, как я говорю. Просто покайфуем в эфире, потому что, на самом деле, я тоже очень рада, давно не выходила в эфир, потому что для меня это кайф, это такой некий драйв. Даже уже не адреналин, это уже нормальное состояние. Итак, Наташа. А, скажи, пожалуйста, ну да, мы с тобой знакомы уже с 2001 года, уже 21 год это невероятно. Целое поколение, да? Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Действительно, я уже сказала свое свое отношение к тебе, что я тебя очень люблю, ценю, дорожу. Даже тогда, когда уже пропадает всякое желание, Наталья Семеновна она всегда будоражит. Я хочу двигаться и так далее. Молодец. Здорово. Наташа, расскажи о себе. И а, вот где ты работаешь сейчас? То есть действительно, раз уже объявлено в анонсе, что это небольшая, небольшой населенный пункт, там да. ну, от Бабульского центра или как? В общем расскажи о себе. Да, сейчас я, конечно, все это расскажу. Спасибо большое за такое... Представление. Спасибо всем. Я очень рада тоже, что я сейчас нахожусь в этом видеочате. Друзья, я уверена, что для многих из вас будет полезна та информация, которую я просто поделюсь с вами. И, ну, меня зовут Наталья Куликова. Я с 2001 года партнер компании Ламбре и на сегодняшний день парфюмерный стилист, что меня тоже очень радует и помогает, кстати, в работе. Ну, и я никого сейчас не буду учить, но реально просто то, что поделюсь, то, что у меня есть, то, что работает, и с чего я начинала. Живу я в городе Пермь, и, как сказал уже, являюсь руководителем небольшой структуры, но на самом деле консультанты мои находятся в разных городах. И это тоже благодаря и новому нашим методам работы, новому маркетинг-плану, и все это на самом деле дает мне такую энергию работать. Но на сегодняшний день у нас тема, да, работа в небольших городах, и я хочу поделиться тем, как я работаю в своем, на самом деле, селе, в котором я нахожусь именно в летний период. Я думаю, что у многих из вас есть дачи, и когда, например, многие уезжают на дачи, и все, работа прекращается. На самом деле можно жить совершенно по-другому. И у меня это сложилось тоже не так, но ну, не сразу я получила те результаты, которые у меня сейчас есть. Все это происходило постепенно. Я думаю, что у кого-то есть такой вопрос, как же, с чего начать работать в таком небольшом вот поселение, как сегодня это сельское поселение. На самом деле здесь всего лишь у нас половиной тысячи человек. И когда проживает постоянно. Но когда тоже я задумалась, кому же я буду это предлагать, свою продукцию, с кем я буду здесь работать. И, в общем-то, пришли такие способы, методы, идеи. И, и на сегодняшний день, на самом деле, у меня уже в этом же селе уже есть и консультанты которые тоже также начинают потихонечку работать, развивать свою структуру, и клиенты. Первое, конечно же, с чего можно было бы начать, это как я для себя сделала. То есть это принять решение, что я это буду делать. И почему я об этом сначала говорю, потому что однажды я приняла такое для себя решение, ну вот работая, подключившись к компании Ламбре, не сразу, но пришел такой период, я... При такое приняла решение, что я не буду останавливаться. То есть я не остановлюсь и я буду действовать. И вот потом я об этом, конечно, <laughs> я, я об этом вот я забыла, как это ну, это было на каком-то нашем определенном событии. Я, конечно, об этом забыла, но вы понимаете, оно вот именно работает, и не только в направлении работы в Ламбре, а вообще во всех сферах жизни. Я принимаю решение, и когда это для себя произношу, оно действительно вот как-то меня всегда поддерживает, и действие, действие продолжается. Что же я делала в моем селе Ножовка? Село называется Ножовка. Это Пермский край. Здесь у нас на самом деле прекрасные условия для того, чтобы жить, наслаждаться, комфортно проводить лето, но и работать здесь на самом деле тоже очень приятно и комфортно. То есть первое, с чего я начала, да, приняла решение и начала искать, с чего же начать, как мне показать о том, что у меня есть такая прекрасная возможность приобретать у меня парфюм. Ну, конечно, тоже это, наверное, банально, но я начала с ближайшего окружения. Почему это было? Это было очень уже давно. Лет... Мы здесь живем также больше 15 лет, летом сюда приезжаем. Да, ближайшее окружение у меня, наша прекрасная шкатулочка, она производила на всех такое впечатление, что вау, это как здорово. То есть и постепенно вот я сейчас уже анализирую, что на моей улице, где находится наш дом, каждый, ну, практически каждый, либо консультант, либо клиент. Вот, и мне очень приятно, это мне приятно, потому что, да, как и... В общем, это уже моя родная такая атмосфера здесь, я сюда приезжаю как домой. Вот. И, значит, первое, что я, конечно, показывала шкатулку, возможность приобретать у меня парфюм, и вот на этом отрабатывала, ну, как бы методы работы, продажи, получались первые заказы, и это меня вдохновило, но это, конечно, занимало. Наталья, Наталья, да? Наталья, перебью, слушай, скажи, а ты помнишь того человека, кому ты самым первым обратилась кому ты пошла вот кто это тот первый человек которому ты сделала предложение помнишь да, да конечно я как раз и говорю о том что это была моя соседка которой а мы в первую очередь у меня были мы, значит приезжаю я сюда и у меня есть малыши ну вот кстати совмещала свою работу с тем что у меня было двое трое малышей и нам приносили молоко но я же не могу молчать о том что у меня есть возможность и конечно же когда девушка, но она молодая женщина, приносила молоко, я где-то со второго-третьего раза, я уже ей сказала, вы знаете, мне, я могу вам показать хорошие духи. Вот. И, конечно же, она потом постепенно, она стала моим первой линией консультантом. Вот. И это, это Татьяна, Татьяна Лобаева. Конечно, помню, но вы понимаете, знаете, конечно, было какое-то такое состояние, что надо ли, есть необходимость вот этим жителям, духи хорошие, это же, ну, скажем, деревня, как бы, но на самом деле село. Но оказывается, я на сегодняшний день не подразделяю, либо это городские жители, женщины, либо это сельские, потому что каждая женщина всегда чувствует себя женщиной, и хороший, качественный парфюм, но ну, просто это, вот, допустим, даже здесь, поселение. поселении, это такая прекрасная возможность, ну, для меня это донести, то, что такой качественный, шикарный продукт они могут пользоваться, а для них это возможность. И с течением времени уже это еще подтверждается и подтверждается. Почему? Потому что здесь, конечно же, есть другие фирмы, другие компании, которые также предлагают парфюм, но вы знаете, уже многие клиенты, которые пользуются ароматами других компаний, постепенно переходят на мой парфюм, потому что оценили качество, оценили вот это, ну, возможность, ну, прекрасный просто аромат и качество сравнили, переходит ко мне». Что же я делала, хочу сказать еще, кроме того, что ближайшее окружение? Конечно же, я искала выходы на какую-то более большую аудиторию. И вот много лет назад для меня началом было это, ну, вы знаете, часто мы ходим всегда в магазины, сельские магазины у нас объединяют в себе и... Ну, сейчас это уже как супермаркеты тоже, на самом деле. Там есть и продуктовые, и промышленные товары. И, конечно же, я пошла сначала туда. У меня, в общем-то, мы все работаем, скорее всего, уже, ну, по рекомендации их наставника с визитками. У меня есть вот такие вот небольшие визиточки, мне сын сделал красивые, которые реально можно... Я вот спокойно оставляла их, ну, сначала продавцам, спрашивала разрешения и выкладывала их просто на прилавок. Визиточки вот такого типа другого. Работают, не работают, но очень постепенно я как бы начала сеять. Это было первое. Дальше, значит, в каждом селе здесь, я думаю, проходят дни села. И для меня было тоже вот этим, как для многих жителей села, это такой праздник, это радость, настроение. И, конечно же, я начала выходить вот именно на эти большие праздники. Если много лет назад это было так скромненько, где-то я маленький столик поставлю там, со своими ароматами, Выхожу, то на сегодняшний день у меня уже есть бренд-стойка Ламбре, красивая, очень она ну, как бы хорошо продуктивно работает, потому что она привлекает внимание, я стала выходить с этой бренд-стойкой, и постепенно у меня еще и баннер появился, То есть, но это не сразу скажу вам, и даже когда у меня был небольшой столик, и тоже ко мне подходили люди, то есть я брала обязательно какие-то контакты свои давала, и вот так же постепенно у меня это э, количество клиентов увеличивалось. Э, значит, это, конечно же, ну, такие распространенные а да, способы. Немножко хочу, немножко хочу вставить, да? Да помни, помнишь, э, как мы вместе проводили один из первых у тебя, да, день села, когда ты. Вот, как спасибо, спасибо да, помнила. Да. Я сейчас как раз расскажу: это к тому, что даже если большой лидер или это человек, начинающий только в компании, у всех есть какие-то такие, как бы сказать, страхи, страхи, что получится не получится, но только масштабы, конечно, разные. да, И вот у меня был такой страх, такой, что как я выйду на такую большую аудиторию, там такие солидные, солидные люди, а я такая, вроде еще только начинаю. И вот, конечно же, я это связка наставник и консультант, это очень важно. Я пригласила, представляете, 250 километров от города. Я пригласила Татьяну, своего наставника, там у нас была целая компания, там Дмитрий был, это был, Аксения была, Илькаева, да, то, то есть на двух машинах, по-моему, приехали. Было настолько здорово, мы, значит, был День села, и всегда бывает там торжественно красивое праздничное выступление. Значит, артисты, это хор, это танцевальный коллектив, и вот мы, я договорилась с директором клуба, и мы пришли, значит, туда в клуб, и всей вот этой нашей большой компании делали макияжи вот этим артистам. Татьяна, конечно, а тогда в этом ассану. Она... Делали все, все восемь рук делали по <laughs> макияжу всем. Да, вот, то есть это была большая, огромная поддержка. Конечно, мы сейчас это вспоминаем. Директор клуба уже, конечно, уже сейчас другой. И, кстати, надо будет им об этом напомнить. Вот. То есть но это я такие хочу, шаги? Ну, натас, можно даже уставлю, да, ты это, так зажигательно рассказываешь, прям не хочется перебивать. Но я хочу сказать со своей стороны. То есть ты говоришь со стороны страхов, да, тебе страхов. А мне, конечно, было для нас это было такое путешествие интересное, увлекательное. Конечно, мы тогда ездили с Ксении, она по-моему тоже здесь в эфире с мужем, с ее на машине действительно пять часов ехали на на авто, это очень далеко от нас. Вот. Но для меня всегда там где река, там где лес, для меня, ну, тем более, там Наталья э, с целой деревней, <смех> конечно, потенциал. И действительно, тогда был да. конвейер. У нас очень много фотографий осталось, так как, знаете, вот как мы... Я только не помню, мы нас ночевка, Наташа, по-моему, были, или без ночевки, уже не, уже не помню тонкости. Вот. Но сам факт, Ничего. вот эта энергетика, это вот это энергетика потрясающая. Силой. Вы знаете, Светлана, когда стоит очередь на макияж. Это, это, конечно, нечто, там была целая аудитория, и Дина консультировала, и Ксения, и Наталья, и я, в общем-то, все, кто свободные руки были, да, свободный микрофон, вот, а на самом деле до сих пор это состояние, знаете, как вот я говорю, для э, бизнес, э, ну, как сказать, понимаете, это концепция бизнеса, на самом деле это потрясающая наша жизнь, наполнена вот этими яркими красками. Или можно всю жизнь говорить, ой, я не достиг, а с другой стороны нужно просто брать и кайфовать сегодняшний день, да, здесь и сейчас. И вот только остается из этого события, остается только лучшее. Мы же всегда не помним, какие тогда были деньги, какие мы зарабатывали, какие были проблемы. Мы просто помним яркие вот эти счастливые глаза людей, восхищенных, когда фото было до и после, да, когда люди видели, что а, просто кто-то прикоснулся а, вот, к их лицам, к их жизням, потому что пока делаешь макияж, со мной какие-то моменты обсуждаешь. Да? Но вот ты говоришь, там люди несколько... Ну, переклика... рассказывать что-то о себе, о своей жизни. И ты, возможно, ну, просто участвуешь в их жизнях. Это настолько потрясающе, что не надо смотреть на результаты. Ну, правда, ну, результаты – это самое уже… Наташа скажет потом о своих результатах здесь. Но самое классное, что мы наполняем нашу жизнь вот, этим, вот этими красками, вот этой радостью свою и близких. Вот это самое драгоценное, что может быть вообще в нашей жизни, ну и в бизнесе, соответственно, Наташа. Да, и вот сейчас, как раз Татьяна, ты об этом говоришь. И я вспомнила, что То есть мы тогда с вами посеяли. И вот на сегодняшний день, из ансамбля, который называется хорошие девчата, вот уже трое девушек, а они консультанты. Ну, О -о -о -о. как консультант? да. да. И на самом деле, вот, то есть, тогда еще, может быть, они этого и не осознавали. И я, я почему и говорю, что надо сеять и постепенно это все даст результаты в любом случае. И это реально, и еще, то есть это было не просто под, ну, договорились с директором клуба и все. Мы же, помните, с вами еще выходили на опрос? Да, это опросы проводили. То есть мы сначала выходили на опрос, значит, у нас были вот ну, такие опросники приготовленные. Хотя там, я вам говорю еще раз, но хочу напомнить, что это не огромная площадь, где много-много людей. То есть это количество людей там ну, ограничено, скажем так. Но мы выходили на опрос, то есть мы брали контакты, рассказали о себе. И потом уже было вот это мероприятие. То есть подготовка ну, Надо нашим... понимать, Наташ, очень важно, прости, просто очень важный момент. Надо понимать ментальность того народа, который находится там. да, Это из серии того, что Ой, у вас там большой город Казань, вам хорошо, или там Москва большой город. Понимаете, ментальность человека, он приходит, он, он работает или в поле, или там ездит куда-то, да. И он приходит на вот это мероприятие, в основном что? Это... Вкусно покушать, может быть, есть какая-то халява от какого-то нам совета, да, ну, ну я утрирую, или какие-то, в общем-то, и, естественно, там выпить, расслабиться, понимаете, вас не все, конечно, но в основном вот эта масса, и когда приходит Наталья Семеновна с потрясающей, знаете, как, действительно, как Мерлин Монро прилетела, знаете, как Мэри Поттерс, на нее смотрели с удивлением, с восхищением, и я даже видела с завистью. Понимаете, многие люди просто шарахались, как Наталья как-то говорила, ну, страшно заходить в дорогие магазины. Вот, вот точно так на нее смотрели, потому что думали, что я там в какой-то грязной рабочей одежде, я недостойна, она такая вся воздушная, потрясающая. Понимаете, вот о чем. То есть ментальность людей вот такая. И у нас свои тараканы, у них свои тараканы, но самое главное, это мы сделали. И люди так благодарны, вот несмотря ни на что, делали эти опросы. Вот это вот со стороны взгляда, да, суд, ну, обобщая. А Наташа говорит саму суть, Наташа. Да, это было начало нашей работы еще, ну, как много лет назад. Сейчас жизнь меняется немножко, да, постепенно жизнь меняется. И эти праздники, они приобретают совершенно другой, другой масштаб. То есть сейчас нам приезжают артисты из соседнего, из районного центра. Там очень веселая сама, сама обстановка бывает, то есть привозят и эти для детей развлечения батуты там сладкая вата и в общем-то при, приглашают визажистов вот я мы тоже участвовали один раз вместе визажисты приезжали из Районного центра проводили мастер-класс, и у нас был такой даже шатер, что я рядом поставила свой стол, у нее стоял свой стол, и вот это была такая территория красоты. И, в общем-то, я хочу сказать, что то, что сказала вначале, женщина, она и в сельской местности, и в городе, они сейчас становятся очень требовательны. И к своему образу, и к тому, чем они пользуются, к парфюму. К чему я это веду? Что мы сейчас провод... научились проводить парфюмерные примерочные. Для начала для людей это было очень как бы чудно, непонятно, что за парфюмерные примерочные. И вот, и тогда, значит, я когда вышла на руководителя, ну, то есть директора клуба, это уже сейчас у нас ну, новый директор клуба, и я пришла к ним с предложением, что давайте я проведу у вас какое-нибудь мероприятие. Она просто, как бы, я удивлена была, что она удивилась. Она говорит, слушайте, как здорово, это, это очень даже хорошо в нашем, вот в нашем в масштабах нашего клуба для молодежи. Мы можем это мероприятие, мероприятие, то есть это не просто встреча. И мы провели, я назвала это мероприятие «Юная Рома Леди». Здесь, смотрите, по современным меркам получается, у, есть здесь в селе есть чат. И которым они освещают все, что ну, предполагается проводить в этом селе. И то есть там в категории культурные мероприятия было выставлена большой баннер, но это все в рамках чата местного. Баннер выставлен, что будет такое-то мероприятие, молодежь, приходите. Значит, и у меня как раз пришли туда, было где-то 8, по-моему, девушек, школьницы, ну, как бы студентки. И еще здесь такое село, что огромное количество людей из этого села Ножовка уже по всему миру даже разъехались, да. И вот здесь тоже приезжали девушки из других городов. И вот так как бы у меня тут подписалась девушка из Краснокамска. И что значит было? А я параллельно тому, что было объявление в рекламы в этом, в чате, я сделала вот такое вот еще объявление. Это вот было у меня на праздник. Видите, от руки как бы, что я смогла и сделала сама. То есть не надо там что-то много выдумывать. Библиотеки распечатали. И я, конечно, повесила там на трех досках объявлений, которые у нас есть в разных частях этого села. То есть я еще визуально это еще раз напомнила ламбре. Кроме того, у меня целый год на щите рекламном, на доске объявлений я вывешиваю, оставляю, даже если я уезжаю на зимний период, я оставляю, либо вот у меня вот такая висит там рекламка, что это ламбре, чтобы не забывали о том, что она есть. Либо вот еще вот такой большой у меня с разворотом, где описаны все наши услуги. И когда я, есть возможность приехать сюда, я их меняю, чтобы, ну, чтобы внешний вид был красивый, приличный. Еще, кроме того, я вышла на несколько торговых точек, которые здесь есть в Перми, в селе Ножовка. То есть там выкладываю каталог, оставляю вот мой красивый каталог. И даже несмотря на то, что он уже не актуален, но здесь для меня актуально, что они видят, что это я. И таким образом получается то, что многие люди меня знают, парфюмом пользуются. Конечно же, когда я уезжаю на, на зиму, приезжаю весной, я слышу, что все, во-первых, здороваются. Хотя в сельской местности принято здороваться, в общем-то, с незнакомыми, но я вижу, что люди улыбаются. Здравствуйте, вы приехали. Ну все, значит, можно снова прийти, будет в магазин, послушать духи. Конечно, можно. Вот, и еще такой случай интересный, вот тут также я занимаюсь на своем участке, навожу красоту и порядок, слышу, откуда-то, ну, здесь такая красота и тишина, что просто, знаете, и птицы поют, и, в общем, вокруг меня тишина, я слышу такой молодой голос, здравствуйте, я не могу понять, откуда, он говорит, да я вот здесь, сзади, то есть он увидел меня через, на определенном расстоянии через забор и кричит, здравствуйте, что я приехала, ну, действительно, я, это приятно. Отсюда, друзья мои, появляется смелость и уверенность в том, что, ну, реально мы нужны. И то, что я несу вот эту красоту, и, как мы уже говорили, так и, у нас такой прекрасный продукт, что грех о нем не говорить и не делиться этим, ну, как, возможность для людей. Поэтому я вот с позиции именно дающего сейчас с удовольствием ну, как бы рассказываю о своем парфюме, выхожу на бренд-стойку. А, кстати, я для себя сделала еще такой вывод, что постоянство, оно должно быть во всем, да? Кроме того, что мы же не будем всегда каждый день ходить, там, постоянно всем листовки раздавать, объявления вывешивать, нет. Я живу своей обычной жизнью. Мне очень нравится вот здесь мой стиль жизни, который уже много лет у меня продолжается. То есть это... Мы по утрам, здесь у меня сформировалась, вот о ближайшем окружении, сформировалась у нас команда девушек, женщин моего возраста. И то есть мы приходим каждое утро на пробежки, прогулки. И они тоже, когда по весне, я приезжаю рано в мае, они говорят, ну, наконец-то Наталья Семеновна приехала, ты у нас стимулируешь, мы снова начинаем ходить на утренние прогулки. То есть это где-то в течение часа мы идем на берег. На залив, на, на Каму. Там у нас одна, в общем-то, женщина у меня бывшая, она медик, и она вела вот эти вот занятия для школьников в школе, она медик в школе. И вот мы делаем комплекс упражнений. А сначала мы идем до берега, бежим легким берегом, комплекс упражнений, и окунаемся, и плаваем каждый день в реке, ну, с определенного времени в июне, и до тех пор, пока еще купальный сезон, но это бывает обычно в августе заканчивается, то есть это все для здоровья. И в общем-то, затем у меня идет свой обычный, жизненный Я хочу добавить, хочу добавить к этому рациону, что там потрясающий сосновый гор. Вот для меня лес, это... наверное, прежде всего, поэтому Таня сказала ореху, я помню когда этот сосновый гор, когда там белки, грибы идешь, действительно, там угу. просто кайф. Вот. Кроме вот того, смотри, что Наталья... -то... Да, добавить то, что ты действительно медийная личность, это здорово. Да, то, что тебя, видишь, как любят, знают, то, что ты еще получаешь этот, ну, там, там имеется в виду, да, и да. здесь, и лам, да? Вот ты получаешь, ты... конечно, вот, вот этот кайф, драйв от жизни. Вот. Но хотелось бы, да, ты сейчас продолжи, Хотелось бы, вот какие все-таки вот для тебя такие важные результаты ты получила, именно с твоей точки зрения, тоже поделись, пожалуйста. Да, сейчас скажу о результатах, но я договорю, почему я вела, что мой обычный вот ритм жизни в этот вошла, значит, у меня ламбре, мой, моя обычная, как у всех, у многих людей, это и дети, это и заботы по, там, по, по саду и все остальное. Я для себя взяла тоже как бы в, этот, в систему. Каждую субботу здесь у нас проходят, они, они называются как сказать, ну, так оно и звучит, как базарный день, это раньше было, да, в древние времена, а здесь у нас получается, ну, как бы рынок получается в субботу, приезжают из разных городов, тоже торговые точки выставляются, и я тоже взяла это для себя как как систему, если раньше выходила тоже, у меня даже есть фото, многие фото вы можете посмотреть ВКонтакте, я выставляла эти посты, когда я просто... Ну, несла с собой сумку парфюмерии, там, стол, красивую скатит, ламбре у нас это есть, оборудовала баннер на стену. И, то есть, каждую субботу, и, значит, люди уже к этому постепенно привыкли, вот уже много лет. Теперь у меня бренд-стойка стоит в торговом центре, причем я ее приезжаю, выставляю договоренности с директором этого торгового центра. Кстати, она тоже у меня уже теперь подписана. А у меня там подписаны оба продавца и директор, друзья мои. И, значит, эта бренд у меня стоит там постоянно. Я на нее спокойненько теперь с маленькой, с моей вот этой вот красивой сумочкой. Здесь у меня все необходимое. Прихожу и, значит, начинаю работать каждую субботу. И люди знают, что уже вот в субботу с 11 до полуфта, до часу 30 они могут прийти и уже именно послушать аромат, нанести. Не все, конечно, там приходят и тут же покупают. Я вообще это не люблю, чтобы спонтанно у меня купили парфюм. Но они знают, что можно прийти. И когда я на некоторое время вот в этом, я говорю, мой ритм жизни обычный, параллельно в это все вписано ламбре, значит, я могу уехать на неделю-две в Пермь, например. И если на долгий период, я брендстойку уношу, потому что за ней все равно нужно ухаживать, да, и вот как раз недавно я, значит, ее снова выставляю бренд-стойку и выхожу, значит, люди заходят, там такой небольшой фойе этого торгового центра и видят, как здорово, что вы приехали снова. Вот здесь бренд-стойки не было, бренд-стойки, здесь было так пусто, а сейчас снова здесь вы, такие ароматы, такая красота, ну и все. И, значит, здесь слово за слово происходит и подписание вот совсем, вот прям сегодня я пойду. Девушка опять мне снова на эту брендстойку заказали парфюм. И вот прямо свежее подписание, девушка, школьница, студентка подписывается. И это прямо, знаете, слава богу, что мы можем работать с таким продуктом, действительно, несем людям добро, и они тем же отвечают. Отсюда, конечно же, вот такой жизненный настрой, несмотря ни на какие там проблемы, вопросы. То есть это вот именно такой внутренний баланс появляется. И здесь еще вот это отметить хочу, что... А, то есть обратно идет эта доброта и благодарность от людей, но, наверное, тоже мне все-таки хочется еще и показать, что вот именно вот такой вот ответ я получаю периодически, то, что видя благодарности, грамоты, допустим, и это тоже у нас здесь в селе происходит. Наталья, скажи, что там вот. написано, потому что не очень хорошо видно. А, да, и с удовольствием прочитаю, что здесь написано. Благодарность вручается Наталье Куликовой в номинации «Глаза боятся, руки делают». Так, за проведение мастер-классов вы подарили возможность жителям нашего поселения овладеть новыми знаниями и умениями и прикоснуться к прекрасному. Желаем мне иссякаемой энергии и новых интересных увлечений. Глава Ножовского поселения Светлана Ивановна Дуршева. Здорово, вот здорово, здорово, здорово, а Наталья, было... заслуженная, заслуженная благодарность, по-моему, Светлана Ивановна еще к тебе и подходила, да, на какой-то там, да, э, да, день, да, в, день, я... в день вашего села, да, вы с ней лично знакомы, насколько я знаю. Да, вот именно, смотрите, то есть если изначально было, сначала я думала, как же я подойду к главе поселения со своим предложением, это, ну, много лет назад было, да, сейчас получилась уже обратная связь, то есть люди уже сами подходят к моей бренд-стойке, слушают ароматы. Недавно совсем у нас был, ну, перечислять можно много примеров, на мероприятии были депутаты, депутаты были и представители «Лукойла», которая также на это, у нас же село такое, в общем-то, знаменитое село. В общем, были представители Лукойла, Да, и вот я, я тоже также, моя бренд я оставлю ее так, чтобы она не мешала, ну, как бы, для проведения всего основного мероприятия. Я же не как бы не центральное, здесь звено. И вот и получается, и они тоже ко мне подошли, потому что ароматы, когда наношу на блотера, тоже ветер разносится, и они тоже подошли что за вас за ароматы? Конечно, тут же зашел разговор о брендовом парфюме. Но, в общем -то, и, ну, в общем-то, и не всегда получается взять у них визитку, но мою визитку взяли. Мы возьмем, то есть, вашу визиточку, если что, позвоним. Приятно. А по результатам сейчас тоже скажу, но вот еще, знаете, хотела, вот может для кого-то важно, вот это вот объявление, которое совсем простое, и я вывешиваю на доску объявлений. И оно висит заранее, за неделю до мероприятия, и потом еще после. Почему? А там, потому что вот, смотрите... можно, скриншот, скриншот сделай, я думаю, у нас может быть включат как-то тоже. Ну, можно, да, или, или просто проговори, что там написано, потому что на экране да. не очень хорошо видно. Я сейчас, вот у меня, значит, бренд-стойка написано «Ламбре». Какое-то время, э, а, ну, то есть всегда у меня было там написано «Ламбре» на бренд-стойке. Я взяла, сделала такую большую вывеску, написала Арома Бар. Уже как бы у меня получилась такая свежая струя, и люди стали снова обращать внимание. Вот здесь я написала, внимание, «Аромабар» на дне села. Для вас будет работать Арома «Аромабар», где вы сможете познакомиться с парфюмерными шедеврами известных брендов, примерить понравившийся аромат получить консультацию парфюмерного стилиста и приобрести на ваш выбор либо полноразмерный флакон 20 мл, либо 50 мл. И тогда день рождения села Ножовка станет для вас по-настоящему незабываемым. И вот это было, как бы, получаете, как бы оно уже было подготовлено, почва, и они, конечно же, потом подходили, зная, что можно послушать, заказать, приобрести и вот таким-то образом. Но здесь же еще у меня написано, что записаться на консультацию, получить... Там полный перечень, информацию и телефон. Uh -huh. что Это uh -huh. это оно остается, висит, как бы оно работает. Uh -huh. Вот это хотела. Uh -huh. и Спасибо. О результатах сейчас скажу, пожалуйста. вот да, На самом деле интересно, что первые, конечно, результаты у меня были... Это консультанты. Мне же хотелось строить тогда структуру, когда, ну, много лет назад, да, но на сегодняшний день очень много еще клиентов, и разовых клиентов, и тех, которых уже подписываются на контракт Light. И, в общем-то, на самом деле вот больше... Ну, вот вы знаете, так у нас сейчас движется, ведь, да, по маркетинговому плану первая линия, но сейчас у меня уже больше 10 э, консультантов на первой линии. Тех, которых я вот здесь в поселке подписала, вот посчитайте половиной тысячи, общее число, да, 10 из них просто уже консультанты, ну и более 20 клиентов. Если мы с вами посчитаем, что прибыль от одного клиента, ну я часто работаю так, как по прайсу, то есть если 600 рублей с одного флакона, да, и где-то 20 клиентов есть, то 15-20 тысяч у меня есть чистого дохода с продажи парфюма. Но это конечно, только, что... опять же, с, этой, с, этой, с этого поселения, имеется в виду, не со своей, а просто с этого поселения, конечно. Потому Сум что вау, я да. же я практически с, с мая по сентябрь я живу в этом поселении, но, опять же, то, что остается работать в Перми, она никуда не девается, работаю онлайн, уезжая из Перми. Раньше у меня было такое волнение, каким же образом у меня тут все останавливается, да, я же уезжаю. Но сейчас, на самом деле, я всем своим консультантам, клиентам, ну, объявляю, неважно, где я нахожусь, у нас отложена система логистики, спасибо спонсорам, наставникам, и тебе гуль нас, что у нас вот это сейчас работает каждую неделю. То есть, неважно, где я нахожусь, а заказ, оплата, доставка, все это отработано. Либо это СДЭК, если это, ну, как бы здесь в районе, да, либо почта. Ну, конечно угу. же, мы изначально сначала были поставки там отправляли, и с автобусом отправляли, и с родственниками. Но сейчас это все четко, mm -hmm. отлажено, работать очень приятно. Я сейчас еще рекомендую всем своим консультантам обратить внимание на реферальную ссылку, которая в личном кабинете находится, потому mm -hmm. что она тоже работает. У меня вот ближайшее, вот недавно тоже было, по реферальной ссылке заходили, подписались. И вот этот доход, который я сейчас имею здесь, находясь в малом городе, в селе он еще складывается из того, что вот я ж, вот недавно съездила на море, ездила тоже это больше две недели с лишним, но я все равно была на связи, и наша с вами возможность работать с нашим продуктом ну, в любой точке земного шара, так скажу, потому что и в Анапе у меня появился тоже консультант, ну, скажем, ну, лайт, лайтовый, да, и ага. там значит, у меня было две встречи, сама прям в Анапе была очень интересная, там с девушкой встреча, и также близкое окружение, к соседям, конечно же, я пошла, и тут же все мы рассказали, это была восторг от наших ароматов Нотес, вот сейчас тоже будем связываться, как им туда отправлять, то есть работать мы можем, либо это малый город, либо это огромный, это не важно, главное, что для себя нужно вот, вот хочу, под, под, под, подчеркнуть все, что первое, принять решение, да что вы, что вы хотите делать. Вот попробуйте, проверьте. Я принимаю решение. Вот эту фразу нужно сказать. И дальше что вы будете делать. Второе. Подготовить рекламные материалы. То есть инструментарий свой. Вот, допустим, какой-то либо, как это говорят, вот такой дежурный, да, чтобы всегда под рукой было готовое. И, ну, может, у вас какой-то другой вариант, просто шкатулка. Это обязательно инструментарий. Следующее. Определить, где... Вы сможете работать то есть подумать где куда я могу пойти и второй как либо это мастер-классы либо это я еще наверное не сказала сказала библиотеки допустим вот я здесь хожу в библиотеку тоже очень интересный мастер класс у меня был с, ой, с женщинами моего возраста в общем то там ой, как же он называется совет ветеранов то есть как для для студентов, для школьников, для совета ветеранов. Отсюда от совета ветеранов были рекомендации на внучек, которые уже заинтересовались этим парфюмом. Вот, то есть определить, где и как. Потом следующее составить, конечно же, план действий. Если я знаю, что я вот с утра, у меня время занято, то я работать начинаю только после 11 да, утра. Это в теплое время года либо наоборот, значит, я вечером себе определила время, четкое время, где, когда, во сколько я могу выходить, чтобы это люди привыкают, люди подтягиваются к этому времени. Это тоже важно, день, время, ну и, конечно же, фиксировать все контакты. Когда я находилась здесь, помнишь, наверное, Гульнас, я была в селе, здесь на даче, у нас был практикум продаж, и это было, вот это было что-то, думаю, да боже, где же это я столько клиентов возьму, но мы же тогда с вами составляли и список клиентов, и эти вот контакты, все, и я вот шла и делала. Сейчас вот сама себе даже, можно сказать, ну, удивляюсь, я себя хвалю, что я это делала, потому что, ну, приняла решение не останавливаться, не останавливаюсь. Я думаю, что... Для вас тоже Хочу добавить, да, Наташа, да, вот Наталья на самом деле за этот период, я действительно я учусь у этого человека тоже, справилась с внутренними своими страхами, которые совершенно надуманные, совершенно не нереалистичные, так сказать. И здорово, что Наталья всех своих клиентов, в принципе, консультантов приучила к СДЭКу. Да, если, допустим, конечно, сейчас плюс наша система экономики вообще в мире, да, то, что сейчас многие привыкли к интернет-магазинам, а то так, привезите мне товар, привезите мне заказ, или там куда к тебе ехать далеко, это надо тратить деньги, а сейчас, пожалуйста, если ты хочешь, за, за, за, доставка заплатил, и на самом деле, вы знаете, люди это делают, не надо бегать тратить, знаете, как там, как в мультфильме, полдня с, с фотооружьем, чтобы сфотографировать, потом полдня, чтобы дать фотографию, это здорово. Мне даже так интересно было, девочка позвонила, мне надо забрать заказ. Кстати, Наталья, Наталья консультанта, дочь, Лариса Куделькина, да, это вообще умничка, это современная продвинутая молодежь, говорит, вы где сейчас находитесь, рядом с вашим заказом? Хороший вопрос. Говорю, да, я сейчас к вам отправлю Яндекс такси вынесите, заберет и все, все. Девочка оплатила и буквально через 20 минут приехала такси, отдала, и вообще вопросов нет. А мама находится территориально, тоже там за два часа, Далеко в Кунгуре городе. То есть, понимаете, вот это современная технология, они плюсом, и надо действительно их использовать. Наташ, на самом деле, ты настолько зажигательно все рассказываешь, хочется слушать и слушать. Я знаю, что ты -то рассказала только там, наверное, сотую часть из всего того, что было, сколько всего было в Перми и так далее. Скажи, пожалуйста, что тебе это дает? Что ты получаешь от этого? Ну, и в конце, я думаю, нашего эфира, если будут вопросы, пожалуйста, твои пожелания вот слушателям твоим вот что тебе это дает? Расскажи, пожалуйста. Ну, я думаю, что это наглядно видно, что мне это дает энергию, энергию жизни на сегодняшний день. Это реально здорово. И что когда. Ну вот, преодолевая страхи, как мы сказали да, изначально, когда я какую-то себе поставила задачу, и потом я ее выполнила, я себе говорю, вот, здорово, я это сделала. Дальше можно идти. То есть это получается с позиции победителя. У меня и дальше-дальше движение происходит. Вот это вот, слава богу, что есть такая у нас команда, в которую вот... Счастливы все, кто попадает в нашу команду, Ломбре 13. И вот это все оживление, это все драйвовая такая жизнь, она, ну вот реально началась, говорил нас, когда мы вот, переключились на твою команду. Потому что здесь я вот сейчас вижу, что отработана система обучения. То есть у меня появляется уверенность, появилась уверенность, что куда я людей зову. И раньше тоже вот у меня был такой вопрос, Татьяна, покажите, помнишь, что я говорила? Покажите мне, где здесь бизнес, куда я людей зову. А сейчас я вижу, куда я их зову, что дает это. Вообще по жизни, но ну, подумайте, если я уже 20 лет, из ламбре, и для меня это действительно вот такой уже как бы стал образом жизни. И еще хочу отметить, вот недавно вот в эту субботу подошла ко мне женщина, я только отошла немножко, кстати, проводила прямой эфир, от бренд-стойки отошла, и смотрю, женщина подходит к бренд-стойке со, со школьницей, и они говорят, мы так давно хотели подобрать хороший парфюм, вот это ваша стойка, да? Хорошо. И когда мы с ней общались, вот я, я уже вот всем мамам, бабушкам тоже говорю. Вы представляете, это для ваших детей, для ваших внуков, это просто школа жизни. Во-первых, очень позитивная. Во-вторых, как бы, то дает стержень и обучение, вот именно, и планировать, и вести какой-то бизнес. Пусть это может быть любой бизнес, потому что здесь реально вот это все есть. И если кто-то думает, что, ой, там здесь нужно продавать, это духи, я хочу сказать, что здесь, ну, реально здесь есть возможность прямо становления личности. Тем более, что сейчас молодежь, мы знаем, да, какие у них есть возможности куда-то э, пойти в, не, в неправильном направлении, я имею в виду психологическим или каким-то еще, да. Здесь все вот как раз на то, только на позитив, на развитие и на доброту. Вот, это я и как раз не ну, получила. Да, Виктор, вот эта направленность, цели жизни, понимание осознанности как личности молодежи, подростка, да, это отличный старт. Да, вот это я как раз. Ну и в заключение, что я могу пожелать всем, кто будет нас слушать сейчас либо в записи, это вот реально вот эти пять пунктов, которые я проговорила, попробуйте, проверьте, как оно работает у вас. Если оно работает у кого-то, ну, у меня, значит, я думаю, что оно может работать у всех. То есть принятие решения, подготовка, обучение, потом планирование и, естественно, действие. Действие. И еще, когда это все проведете для себя, и это войдет в систему, и тогда будете получать кайф от жизни, от вашей работы. И как я это делаю сейчас я. Хочу, да, Наташа, спасибо, хочу завершить тоже немножко, вот, вот, и самый важный, один из самых важных моментов, знаете, вот наслаждаться жизнью здесь и сейчас, мы проживаем этот день с радостью, не, не ну, это, опять же, это мои личные переживания, Наталья, тоже мы разделяем, в общем-то, это состояние, да, то, что мы живем, наслаждаемся тем, что мы умеем, то, что к нам обращаются люди и, как я поняла, не надо там убиваться по поводу того, что, ой, я недостаточно делаю, или там еще плохо делаю, или чего, понимаете? Это определяет только ваш внутренний мир, только ваше внутреннее состояние. И вот когда мы выключаем самобичевание, когда выключаем вот это чувство какой-то надуманной вины, приходит невероятно какая то источник энергии, творчества радости, кайфа. И люди приходят к тебе сами. И ты понимаешь, что ты уже кайфуешь. Как только я открываю флакон с духами, сидит здесь человек, и здесь все. Я действительно, опять же, я кайфую, потому что здорово, что мы можем быть нужны людям. Через ароматы, через наши потрясающие ароматы, через вот тот опыт, который у каждого из нас есть. Потому что духи — это психология. Вот. И я желаю тоже каждому просто наслаждаться этой жизнью. Делать сегодня лучше то, что ты умеешь, Нести это добро, конечно, в рамках, в целях своих вот этих вот желаний, которые поставлены в Ламбре, да. Но не надо ни в коем случае обвинять себя, что нет такого-то, такого-то результата. Есть ровно то, что должно быть. Вот. Я тоже хочу пожелать всем любви, хочу пожелать радости. И просто кайфовать. Я хочу сказать, действительно, вот мы сейчас 48 минут я реально кайфанула в нашем эфире, потому что это просто потрясающий такой полет. Наталья, спасибо огромное. Невероятная энергетика, динамика такая классная. Вот. Наталья Семеновна, я очень рада, что ты впустила меня в свою жизнь. Спасибо, Татьяна. Ну, это взаимно, потому что, ну, смотрите, Важно вот это вот, когда мы все вместе друг другу помогаем, поддерживаем, это действительно важно. И этому, да. я этому и учусь, и сейчас своим консультантам стараюсь передать. Девчонки, девчонки, огромное спасибо, это просто был фееричный эфир, я не знаю, есть ли у кого-то какие-то вопросы, сейчас самое время задать. Да. Вот буквально сейчас... Там я замолкаю, все замолкают. Мы, берите микрофон, включайте ваши микрофоны, задавайте вопросы. У вас есть сейчас возможность прямо напрямую Наталье, человеку, который стал легендой в ножовке, как минимум, человеком популярным, известным и узнаваемым, как Татьяна да. говорит, медийной личностью, да, то есть да, благодаря. благодаря своей постоянной, вот этой вот планомерной, систематической многолетней работе. Вот, и поэтому, Наталья, преклоняюсь перед твоей целеустремленностью, перед твоим трудолюбием и вот этой твоей, твоим оптимизмом. Спасибо. Просто, просто вот восхищение, правда. Друзья, вопросы? Или вы все там тоже уже, все в кстати? Все крифанули. Все крифанули, да. Не знаю, Хорошо. Все молчат. Хорошо, смотрите, друзья, тогда а, мы встречу на этом будем завершать наш а, такой очень динамичный старт этой недели. Напоминаю, что у нас идет, кстати, промо на новые регистрации в том числе, да, то есть ваши новички могут принять участие в розыгрыше призов до 29 сентября, имейте в виду. Плюс у нас с вами начинается последняя, буквально на днях начинается уже последняя декада сентября, Представляете, последние декада сентября, я вот каждый раз на эфирах говорю, да, там, январь, февраль, март, а у нас уже сентябрь, мы начинаем завершать сентябрь, уже октябрь, ноябрь, декабрь, До конца года остается три с небольшим месяца всего-навсего, вот насколько скоротечно время, поэтому, если вдруг кому-то нужна мотивация, если вдруг кто-то там сидит и э, думает, что у него там нет сил или еще чего для того, чтобы двигаться, мои друзья, Делайте такую, знаете, паузу тишины и послушайте, как тикают часы. Это каждая минута, каждая секунда, это уходит время нашей жизни. Поэтому нет больше мотивации. Просто послушайте, как тикают часы. Это уходит время. Вот, поэтому я всем желаю плодотворной недели. Наталья, я желаю тебе... Я не знаю, куда там еще выше можно в Ножовке, но я думаю, что надо просто уже другие города брать. По всей видимости. Можно уже осваивать Вот, Можно поставить себе такую задачу. Хорошо. Все, кто слушал в, в прямом эфире, в записи, друзья, огромная просьба, вашу обратную связь тогда напишите в нашем командном чате. Девчонкам, я думаю, что будет приятно и полезно послушать, посмотреть, а, как, как это было для вас, потому что, может, мы тут только троем кайфуем, да, может, мы только тут троем восхищаемся, а все остальные как-то вообще не понимают, что происходит. Поэтому напишите, пожалуйста, как это было для вас. Мы будем очень рады прочитать ваши отзывы. Да, еще обязательно, когда смотрите в записи вот на Ютубе, пишите, пожалуйста, комментарии. Это так ценно. Выходишь на вот, наши хорошие классные записи и нет никаких комментариев на Ютубе, просто нет культуры. Заходишь кому-то другому, там по 100 комментариев. Давайте тоже будем маленькие, это же нашего аккаунта, вот, тоже писать какие-то замечания. Это, это навык. Это, да, это, Тань, спасибо большое. И я абсолютно согласна по поводу написания комментариев. Это просто тоже навык. Причем вы можете тот же самый комментарий написать нашим командам в чате, скопировать его на YouTube. Это да. выработка привычки, это раз. Во-вторых, это навык формулировать свои мысли очень сжато, потому что отзыв – это всегда краткое содержание своих вот выводов, впечатлений, эмоций и так далее. Это очень полезный навык. На YouTube лайк поставил и маленький коммент, даже там 2-3 слова, и уже, уже здорово. И уже здорово, Спасибо да. огромное. Был замечательный Спасибо. эфир. Вот. Спасибо. Я думаю, запись у нас получилась, визу записывается. Вроде вот. пишут, да. Хорошо. Да. Ну, Но до Все, новых спасибо. встреч. Да, до Всем новых встреч. Спасибо. Татьяна, прощай, завершаю встречу. Завершаю. И остановить запись или завершить эфир, она само закончится у нас.